That's fine. Let's go. Привет! Настало время показать вам несколько арендных квартир за более низкую цену. И они будут находиться либо на том же океане, прекрасном океане, на Intracoastal, прибрежная зона, очень близко к океану, и, но на берегу канала, пешенебельная зона, и немножечко дальше от океана. Но все квартиры будут а, очень хорошо переоборудованы, а, remodeled, и они все в хорошем-хорошем состоянии. То есть они так называемые sought after, те, за которыми люди гоняются. <laughs> Или, ну, не гоняются, а ищут. Именно в этих районах и в таких а, домах. Поехали! Well, it's raining today real hard real heavy but work is work so we have to go and uh, i will show you some properties today rental properties in a inexpensive price segment they will be like one bedroom two bedroom um all updated by the way and all in good condition and they will be on the ocean on the intercoastal and a little bit away from the intercoastal so you'll see the price difference and the size difference and um raining that's fine let's go Let's <laughs> go. <laughs> Ну что ж, на сегодня все. Это были недорогие арендные квартиры. А в ссылке наверху вы увидите мое видео о luxury apartments. Дорогих апартаментах в аренду. И не забудьте подписаться. До свидания.